Казанский федеральный университет совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани перед Китайским Новым Годом организовал праздничный вечер для студентов из КНР. Представители Китая продемонстрировали традиционные обычаи и показали, как встречают праздник весны. Через несколько дней мы будем встречать самый важный традиционный праздник Китая – Китайский Новый Год по лунному календарю. По случаю праздника весны от имени всех моих коллег Генерального консульства КНР в Казани поздравляю, вас с Новым Годом. Выражаю свои самые искренние поздравления всем созвещенникам на территории Консульского округа и сердечную благодарность и друзьям из всех кругов общества, которые заботятся и поддерживают развитие китайско-российских отношений. В программу мероприятия входили различные мастер-классы и концерт. Также вниманию публики были представлены стенды, связанные с китайской культурой. Студенты провели мастер-классы по каллиграфии. Гостям могли научиться составлять новогодние пожелания, достатка и благополучия, которые традиционно пишут в Китае на красной рисовой бумаге перед празднованием Нового года. Очень большую роль и большое значение в этой среде имеют, конечно, китайские студенты, которые учатся в нашем университете. У нас в настоящее время обучается более 1600 китайских студентов КФУ. И это самая большая численность за всю историю Казанского федерального университета. Руководство КФУ подчеркнуло, что Татарстан является мультикультурной республикой, и по случаю празднования Китайского Нового года собралось большое количество студентов. По словам руководства, не у всех есть возможность вернуться на родину и встретить праздник вместе с близкими. Амир Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюз.